добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз уже знакомый зеленый пакет это компания угрин то есть заказал я картридер и вот он как обычно пришел в такой упаковке ну и давайте смотреть что там внутри находится так ну внутри как обычно у нас открытка о том что необходимо если все понравилось поставить 5 звезд если что-то не понравилось созвониться ну и стандартная их рекламка всем известный уже э, ремешок для связывания различных кабелей чтобы они не валялись так, ну и пришел сам картридер вот такой упаковки снизу QR-код их найти так ну вот такая вот упаковочка для того чтобы получить этот картридер ну давайте ее вскрываем так ну и давайте смотреть что там внутри то есть такая уже упаковка была это стойка для смартфона на моем канале если что можете посмотреть так, ну и внутри непосредственно упакован картридер. Так, здесь опять какой-то положительный стикер. Рекламка. Так, ну и внутри. клейно надежно Так, вот находится такой Картридер Так, картридер 3.0 Как видим По разъему синенькому Так, скрываем то есть здесь для четырех типов карт TF-карта, SD-карта, то есть микро sd TF-карта дальше MS-карта и SF-карта длина кабеля где-то полметра ну и специально предназначена для считывания карт памяти так, у меня на канале есть тестирование карт. Я, скорее всего, одну возьму, например, сам диск экстрема, и вставлю моменты скорости передачи на стандартном разъеме у ноутбука и проверим с этим картридером насколько скорость отличается потому что на ноутбучном он старый 11 года поэтому скорость скорее всего будет меньше так ну и давайте смотреть как это все дело подключается и определяется ну и тестируем скорость итак давайте подключим карт у Green с карточкой Sandisk extreme которая была на моем канале ну и проверим скорость чтения и записи данной, данного картридера, ну и данной карточки так, подключаем так, вот мы подключили данную карточку так, и давайте проверять скорость записи видим скорость записи на карту памяти sandisk экстрема так ну и давайте проверим скорость тени ну и вот вы пронаблюдали скорость чтения при помощи картридера Green, карты памяти sandisk extrema ну и можете сопоставить с такими же результатами по скорости чтения и записи с внутреннего картридера ноутбука выпуска 2011 года так ну лишние данные которые записались мы удаляем так ну и удаляем непосредственно картридер у грим всем спасибо за внимание кому это было полезно Всем удачных покупок распаковок, до следующих видео и до свидания.